Всем привет, на связи мистер офицерки и сегодня мы поиграем в игру муфо дай вместе с делом. Всем приятного аппетита и хорошего настроения! Ой, сейчас режим... Дайте мне мутатор внутри. Да. На. Да. <свяк> <Чё> это? <свяк> это новый? <Ой! свяк> э, я не понял, что делать, я победил. Э, Ура! Да ты стоял. <свяк> Да все! Yeah. Yeah. <laughs> что это за хрень? Well, well, ладно, well, хорошо. Это все короны. А что делать? <gasps> Ах я ты ж А как ты стоял на одном месте, но при этом жил? Вот Я мне не это стоял, интересно. я передвигался. Да-да-да, ну окей. Ой, стрельба в прыжке. Да. Ой. Как тут играть-то вообще? Как с таким режимом вообще играть? Я все-таки прожил. Ой, а как мы в команду зачистки будем играть? О, я нормас. Я так понимаю, это так, так ясно, кто победил, да? Да. Ой, тяжелые пули. Тренда. А как? Как мне пройти теперь туда? Я сейчас сам сдохну. Просто оттуда не выбраться Слушай, это нужно еще научиться этой хрень Ну, мутатор прикольный А у тебя что? Ай, ты скучный Дам острову, я Не захотел Не захотел острову Да вы задрали Просто, вот, да, на, держи Массово плюхнулся. Впервые я в этом режиме проиграл. Блин. Так, кольца теперь. Да идите вы нахрен. Да! иди ко мне. Ее yeah. блин? блин? <свят> <свят> Где мяч-то, блин? Нет! <свят> <свят> <свят> да, да, да, иди, иди, иди. Ага. Забил. Молодец. Да это <свят> зараза! <свят> А! Нет! Нет! Ой, бензопивай. Миражи! Стоп! А почему меня она отлетела и не пойми куда? Это что вообще такое? Ой, блядь! Ой-ой! Ага ты И в одну сторону Дородали НЕТ! Nicht, <graõe> НЕТ! НЕТ! Это жопа Ты куда пошёл то Ой блин, а всё уже Я даже уже не видел где ты её поставил Хардкор в радиации, ты дурак? Ой, ой, господи боже! Блин, стоять-то нельзя в хардкоре, вообще вообще нельзя. Ну у меня кубика нет, извини. У меня есть только жесть. Блин. Джампшот. Да как ты? Как ты стреляешь Джампшотом в меня? Я вот это пойму. Я джампшот просто. Блин. Да блин. Ай нет. Да, короче. Ее, yeah! Наконец-то я в этом a... режиме <сёк> победу сделал! Да, теперь Бомба-паук. Uh. <Ага>. <пал <Chicken> да в смысле? Уберись! да ты ты просто стоял да козлина <свят> я наблюдал что ты там делаешь mm -hmm. <свят> В смысле куда ты делся я <свят> ай ты зараза ты просто не пробежал ой радиация да блин, чё мне так сегодня везет, ты мне скажи. Барри, везёт тебе. Иди нахрен. А в смысле? А, вот оно так. Ну я-то постоял на одном месте долго. Ой, а как это все делать, я хрен знаю. Ну давай. Теперь твой мутат Как всегда, скучный кубик, да? М -м -м -м. А мы ее уже использовали. Shot. Ready, ну иди джампшот. Да в смысле? Как я сюда телепортнулся? <смех> <смех> как ты не это делаешь Я не, не знаю, не знаю. Это <смех> жесть. <смех> Хрена. Хрена там просто. Ай-яй-яй-яй, ты мне их что-то накидал тут. <laughs> Я тебе ничего не кидал. Блин. Ну Стади. да. Ах, Ай-яй-яй. Ой. ой ой ой, ой, ой. Да, ты самая. С одной пулькой это, конечно, сложно. Всем всего самого наилучшего и до новых встреч!